Дорогие друзья, добрый день. Сегодня наш выпуск особенный. Мы развиваемся, растем, мы открываем сейчас новую веху. Это называется представительство. Сегодня к нам приехал в гости выпускник первой группы, учившийся в августе 2020 года, Алексей Баненко. Алексей, приветствую. Здравствуйте, Алексей давно занимается телесными практиками. У него достаточно большой опыт. В чем заключается представительство в том, что не просто так ты отучился у нас в аккредитованном центре. Многие люди спрашивают о том, как зарекомендовал себя тот или иной наш выпускник. В 100% случаев наши выпускники овладели методом. Таких, у кого не получилось, просто нет. Однако не все ученики показывают свою практическую работу, что затрудняет формирование оценки, а применение моего, именно моей полноценной методики. Именно по этой причине мы разработали и утвердили систему представительства. Представителям стать не так просто. Необходимо на оценку сдать 5 практических работ в режиме реального времени приема, то есть по 1,5-2 часа. Я как преподаватель и внештатный эксперт Национальной ассоциации народной медицины, детально разбирая каждую ошибку и недочет в работе выпускника, он их исправляет. В итоге к последней работе ошибок мы не имеем. Алексей прошел весь этот путь, он в данный момент первая ласточка. Алексей, скажите, пожалуйста, насколько вам сложно было работать, исправлять ошибки, насколько цена была вот эта вот работа наша с вами совместная? Работа была очень ценная в том плане, что сначала включается некая самооценка. Якобы я много знаю, я уже все хорошо работаю, во всем разбираюсь. Но не так-то все просто. Когда получаешь рецензию и там организационные вопросы, ошибочки, ты уже начинаешь так себя осаждать, что якобы это не все, как-то знаю, надо что-то исправлять. Начинаешь себя перебарывать, начинаешь работать с клиентами уже по-другому, уже... Плану, как тебя учили. Просто иногда после процесса обучения что-то вылетает из головы, что ты, допустим, забываешь, и тут опять рецензия, и тут опять недочет, недочет, и начинаешь их исправлять. И уже к концу работы уже себя опять перебарываешь, и начинаешь работать уже идеально. Алексей, по-моему, полноценно раскрыл. У каждого из зрителя есть в опыте примеры, когда человек отучился в том или ином университете, закончил то или иное учебное заведение, а в итоге работает не по специальности. Учился налетчик, стал водителем. В итоге очень важно не только получить знания, а очень важно применять. Однозначно все наши студенты, которые у нас отучились, однозначно они все хорошие. Вопрос другой, каким образом, на каком этапе, насколько полноценно, справляются ли они ошибки, насколько они вникают в тому, что я их учил. Это большой вопрос, потому что все ученики абсолютно разные. Алексей, какие за эти четыре месяца какие интересные случаи были в вашей практике? Поделитесь, пожалуйста. Самое интересное это для меня было удивительно по первых, когда работал долго массажем, что не добивался я такими другими методами. Когда человека после ударной техники поднимаешь, и он начинает правильно ходить, у него выставленный шаг, он, он перестает хромать, у него уходит боль в тазобедренном суставе. То есть это именно сразу же после сеанса, когда уже он поднялся с кушетки. Еще более такие случаи хорошие, когда человек курит очень долго, там, на протяжении там, 15 лет. Именно после ударной техники, когда мы выставляем грудной отдел, он просто лежит на кушетке, он может дышать полной грудью. Он не задыхается, он не кашляет у него. Все замечательно. Зачастую бывает такое. Мы сами сталкиваемся с такой работой. В чем и заключается методика? Потому что она обладает именно холистическим подходом. Хилистически, что такое? Да, то есть полноценный всеобъемлющий подход. То есть, мы смотрим все тело сверху донизу, ремонтируем все, не какой-то отдельно взятый участок. Жизнь это развитие и совершенствование. Путь от выпускника до представителя очень важен для тех, кто хочет владеть методом в совершенстве, развиваться и расти профессионально. А пока Алексей становится полноправным представителем Костоправ Ульянов в городе Пенза, он получает от меня рецензию на свою работу. С рецензией можно ознакомиться всем клиентам в кабинете у Алексея по адресу город Пенза, улица Ульяновская, дом 44. Хочу передать Алексею рецензию на его работу. Здесь подробно описано мой взгляд. К нему. То есть это человек достаточно вдумчивый, умеющий слушать и слышать. Это большая возможность. Который обладает огромным запасом человечности Всем тем, что недостает сегодня обычным людям Вас могут выслушать, вам подскажут, как поступить К вам будет абсолютно индивидуальный подход Потому что Алексей, насколько я понимаю, он не только, как вот мы, делает правку Он еще и занимается более глубоко Вы можете об этом чуть подробнее рассказать? Ну, да, конечно Занимаюсь висцеральной хиропрактикой Это работа именно с брюшной полостью, с органами тот же самый эмоциональный фон, налаживается с человеком Полный контакт. То есть это та же самая психосоматика, когда после висцеральной практики человека так раскрепощает, что он может просто все вот рассказать, что его тревожит. То есть выплюнуть из себя все и уйти уже новым человеком с моего сеанса. Даже в той же самой кинезиологии, когда человека настраивают так, что он может достигать совершенно других успехов в любой своей спортивной деятельности, трудовой деятельности. Алексей, я рад, что знаком с тобой. Я рад, что ты настолько упорен. Я тебя благодарю за это, потому что таких людей мало. Это будет висеть у тебя в кабинете. Спасибо. Спасибо. Вот видите, что интересно. Мы сами только идем к этому, расширяем свою деятельность, хотим... Работать именно в этом направлении, работа реабилитологии, именно как раз я, к мое образование, как у реабилитолога, да, то есть я хочу это внедрять одной правкой, как оказывается, все не заканчивается, жизнь жизнь продолжается, люди хотят развиваться, у, у многих есть сложные заболевания, которые одной правкой, конечно, там в идеальном состоянии ты не придешь, нужно работать, как Алексей сказал уже, и с мышцами, и с психикой, убирать различные триггерные точки, это здорово, что... Мы работаем все в одном направлении, в одном потоке. Сейчас я хочу обратиться ко всем людям, которые у нас планируют обучаться. Как определить, нужны ли вы в конкретном, в том регионе, где проживаете или планируете жить? Я вам так скажу. Один специалист на 18 тысяч населения в радиусе 100 километров. Если вы живете в каком-то отдаленном населенном пункте, в радиусе 100 километров есть такие люди. Почему 100 километров? Потому что это означает, что в течение полутора часов до вас можно доехать. Если вы живете в каком-то большом городе, там, например, Махачкала, да, то есть там миллион населения, соответственно, если там есть один специалист, это вообще ничего не значит. Этот специалист должен быть человечным, должен применять мою методику полноценно, возможно, еще какие-то методиками дополнять, при этом... Очень важно, чтобы он соблюдал, в принципе, холистического подхода, всеобъемлющего подхода подхода к восстановлению тела человека, потому что это достаточно сложный такой биологический механизм. Пожалуйста, мы всех ждем. Алексей Первая Ласточка уже в нашем представительстве. Со всеми готовы сотрудничать. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.